Детская книжка "Азбука в стихах". Издательство Варик». Книжка из серии "Говорящая азбука". Эта говорящая азбука поможет малышу запомнить алфавит и научиться писать. Стоит ребенку нажать на яркие кнопочки, и книжка сама прочитает веселое стихотворение с забавными звуками. С такой азбукой. Легко учиться, и будет очень интересно. Нажимай на кнопочки, слушай буквы, веселые стихи и звуки. Я. Яичко простое, а, яичко а еще здесь можно писать фломастером, стирать и писать снова.